История квартала Ноблеснер началась в 1912 году, когда два петербургских коммерсанта, Эммануил Нобель и родственник крупнейшего топливного магната Европы Альфреда Нобеля и владелец машиностроительного предприятия Артур Леснер построили здесь судостроительный завод для снабжения царской армии подводными лодками. После этого район почти сто лет принадлежал военным и был закрыт для общественности. Теперь жизнь здесь быстро развивается, квартал разрастается в направлении моря и привлекает все больше разных начинаний, а также публику, исторические заводские здания, возможность гулять по берегу моря, порт, хорошие точки питания – Культурные события обеспечивают приятное времяпрепровождение и комфортную атмосферу и местным жителям и гостям квартала.